Итак, дорогие мои, перед вами очередное мое видео, видео от Кассандры Астра под названием «Что камни говорят». Если вы выбрали этот номер, то я начинаю. Что же нам наши камни говорят? Какие они подсказки дают, на что надо обратить внимание? Итак, дела домашние земные, скажем так. Ну, скажу так, что через две с половиной недели есть тенденция к каким-то изменениям. Может быть, это даже какие-то эксперименты, самоэксперименты в ситуациях. Может быть, это неплохо. Эксперимент, может быть, произойдет в теме, которую вы давно хотели притворить, или позвонить кому-то, или с кем-то соединиться, или попытаться обсудить будущий бизнес, тоже как вариант. Почему я так говорю? А потому что на территории дома, ну, как бы там, где вы проживаете, я не вижу каких-то таких эм, осложняющих, скажем так, очень осложняющих камней. И вообще в этом раскиде, скажем так, не раскладе, а раскиде, не выпал такой дьявольский камень злой такой, вот он тут торчит, кстати, да. То есть раз я его рукой за не взяла и не кинула, значит это на ближайший месяц не актуальная для вас тема, с чем я вас и поздравляю. Еще из хорошего, что как бы на территории дома, на территории дома лежит камень, он же и любви, он же какой-то радости, спокойствия, ну, хорошего настроя, скажем так, то, что нас удовлетворяет. Но ну, единственное, тут маленький, это самый, как сказать, точечка есть, но точечка лежит в сторону открытия ситуации. То есть ближайшие две недели, может быть, ну, через две недели будет период, когда... Что-то вам откроется, а может быть вам откроется ваше отношение к какому-то человеку, и оно покажется вам более радостным, чем раньше казалось. То есть вы почувствуете, что рядом с вами есть человек, который дает вам силы, от которого можно запитываться, который не жалеет своей энергии для вас. Это мне очень нравится, вот это мне точно нравится. И напитавшись радостью, вы кто-то из вас, закинув какое-то одиночество или ну, сомнение, пойдет вперед, и жизнь станет более понятна, более проста, более доверчива к ближним людям, к ближнему кругу. И это даст вам радость. И смотрите, как интересно, период такой, как радости, и потом наступает период, когда вы можете что-то притворять в жизни, что-то попробовать себе так и сяк. И это очень хороший такой плодотворный, плодовитый камень, скажем так. И главное тут без сомнений, без каких-то фобий, потому что у вас что-то сначала вас накрывает, потом вы вроде как ребенок открываетесь миру, потом опять шаг назад делаете. Ну вот я так вижу, шаг назад делать. <с Och> когда вы делаете этот шаг назад, для вас многое становится то, что вас радовало и подпитывало, становится вам трагедичным. Вы начинаете обижаться, может быть, из, из, может быть, немножко из мухи какой-то слона можете сделать. То есть, дорогие мои, тут выпал камень оракула. Оракул говорит, цени люби, любовь, береги любовь. Кстати, хочу сказать, что через полторы недели может быть какая-то женщина в чем-то вам может помочь, если вы абсолютно одинокая персона, может быть вам какая-то женщина или подруга специально, кстати, или не специально, тут вот нет у меня подсказок, но поможет вам побороть ваше какое-то одиночество. Или она что-то скажет, или если вы еще одинокий человек, может эта женщина вас с кем-то познакомит, или даст подсказку, где вам надо найти свою половинку. Не обязательно там для ЗАГСа, а вот для души, для, чуть не сказал, для тела, но ну, может быть даже и для тела, но чтобы это было радостно, и это было взаимоуважительно и взаимо подпитывающие, скажем так, чтобы не была игра в одни ворота. Вообще, хочу сказать, через месяц, в конце месяца, у вас наступает какой-то такой немножко судьбоносный период, который будет, этот глаз дракона, камушек такой, который будет смотреть как бы назад, сверху. Вот сверху он будет смотреть и понимать, и свои тоже резюме такие делать там, что он или она, правильно ли она прошла этот путь, правильно ли сумела довериться или с кем-то зазря поругалась. Вот такой вот интересный через месяц, дорогие мои, все мои видео, которые вы смотрите, где не обозначены какие-то даты в начале, в названии, то с момента открытия, вот вперед, я сейчас говорю, вот на месяц вперед допустим, да, вот месяц, в конце месяца будет такой интересный момент. Что еще хочу сказать, какие-то умершие предки через две недели дадут вам пятидневный период, такой помощи помощи в раскрытии творческих потенциалов помощи если вы сами ну, но если вы в чем-то сейчас скажу ну, сомнения были какие-то страхи, сомнения, может быть это не мое, а вот мне начнут все смеяться, а все там меня не поймут, Мы, может быть ближние не поймут, может я там хочу канал или страницу открыть, ну допустим, да, или хочу какой-то в какую-то галерею отнести, отдать свои какие-то работы или куда-то там выставить на показ. Вот, дорогие мои, тут период такой, что даже какие-то умершие ваши предки, захотят вас толкнуть, как бы в спину, искать, хватит сидеть сиднем, иди вперед, раскрывайся, рожай из себя вот эти творческие, их нельзя в себе держать, как сказал Павел Глоба. Это его такая фраза, иначе творчество превратит, талант придет, превратиться внутри человека в яд. Его надо выпускать. Это как детище, как ребенок, его надо рожать, рождать, понимаете, отдавать дать ему тоже жизнь вне нас, это как идея, понимаете, идея, все же материально, дорогие мои, то есть, смотрите, здесь экспериментаторский камень и здесь, в принципе, лег, то есть, может быть, сначала покажется трудным путь, умейте себя заставить, умейте... Может быть, сам сама себе или сам себе дать такой толчок, дать такой старт и, и начать. То есть, дорогие мои, не позже чем 2-3 недели, вот с момента открытия вам, вами этого моего видео, я считаю, все-таки вот при таких конфигурациях что-то начать. Пусть это даже минимально. Может, вы откроете какие-то свои курсы. Допустим, в Ютубе канал открыли и почесали, и начали там потихоньку, то-то, то, -то, -то еще потихонечку, да? То есть, потому, почему я так говорю? Потому что в этом всем раскиде камней еще лежит вот этот камень. Интересно, смотрите, как они лежат. О! Да, прямо камушек вот так притулился, притулился, облокотился. А вот этот камень у меня, он такой связан с вот и бытовуха, и ангельской помощи. Видите, какой камень интересный, да? И бытовуха, и ангельские, вот эти синие такие синие такие голубые как сказать волны это помощь высших сил которые помогают нам выжить помогают пройти нам бытовых и напряжения конечно жизнь она сложна своими задачами каждодневными и вот нам ангел когда мы уже выдыхаемся говорит: иди вперед а я тебе помогу и вот этот камушек он трудовой он просто говорит. Иди и делай свое дело. Вот то, что ты можешь, и то, что в тебя вложили по родовым веткам, по родовым линиям, это тоже надо идти и притворять в жизнь. вот. И тут хотелось сказать, что есть еще такие отдельные подсказки, которые говорят, включи, живи правильно, не поддавайся грехам. То есть сейчас у вас период, как я уже сказала, если любовь и встреча, она такая не греховная, она честная любовь, я бы сказала, да? И включай гибкую тактику. То есть, где включай? Когда начнете проявлять свои, себя в новом амплоа, скажем так. Включайте гибкую тактику. Вы должны себе сказать, так, а сейчас я вот другая, а вот сейчас я вот другой, а другой человек во мне, ради своей цели, ради каких-то вот, может быть, заработка в будущем, ради популярности даже, кстати, это у нас звезда тут как символ популярности, открытия, раскрытия вас, ваших потенциалов, я включу гибкую тактику, там я промолчу, там я не нахамлю, а там тихонечко влезу в общую какую-то, может быть, нужную мне группу людей. То есть вот тут, вот, дорогие мои, если у вас есть какие-то дополнения к данному раскиду камней, вы просто пишите номер и свое резюме. Пишите, дорогие мои, и буду благодарна за лайки. Удачи вам! А теперь, дорогие мои, если вы выбрали номер вот этот, я напишу номер. Итак, что же камни хотят вам подсказать? Ну, скажем так, примерно на, примерно на месяц наперед. Месяц с момента открытия вами этого видео. Итак, хочу сказать, что по количеству камней... Как-то все начинает, если вы что-то скрывали, допустим, то есть такая подсказка, что что-то выходит на выворотку. Что значит на, на поверхность? Понимаете, Бывает у нас жизни тайны какие-то. Есть, конечно, у всех у нас какие-то тайны и все. Но как-то вы будете на поверхности. Это говорит о том, что вы будете привлекать много внимания, на вас будут обращать внимание, будут обращать внимание на ваши поступки, на ваши, может быть, даже на то, что сходятся ли ваши слова с вашими делами, будут, возможно, обращать внимание на ваши обещания. Почему я так говорю? А потому что я начинаю всегда вот в таком раскиде, раскладе смотреть. Вот как бы ромбик, он немножко тут символизирует символ дома, символ там, где мы существуем, в нашей среды. Я бы сказала, что через, через две недели такой период, когда тут два варианта, или друг, подруга вам начинает помогать, или вы начинаете ей помогать. Но по факту это можно сказать, что это взаимо такое, как взаимопонимание, перетекающее из одного сосуда в другой. Возможно, кто-то захочет вам долги отдать или от вас попросит, если вы были должны. Но, скорее всего, это такое, но больше на помощь. Это тянет на какие-то помощи, я бы вот сказала. да. И дом потребует от вас непосредственно, конечно, монотонного, а может быть, даже изменения в доме какого-то угла. Потому что смотрите, как камень лег, Прямо, говорит, указывает на угол дома. То есть обрати внимание, что у тебя в этом углу находится. Может, там кровать надо передвинуть, если там голова болит, ты спишь. Может, что-то еще, может быть, что-то в этом углу поменять и заменить. А может быть, помочь какому-то человеку, который в угол загнан, чем-то даже, давайте такие между строк брать подсказки, да, то есть обратите внимание, что за плотный такой постоянный такой импульс выходит, идет даже, скажем так, из угла твоего дома. Наверняка девушки и женщины, кто меня сейчас смотрит, они уже даже поняли, про что я говорю. И это очень хорошо. Если этот, этот мужчина смотрит, но, ну, может быть, пора какой-то угол разобрать, перебрать, может, починить, плинтус прибить. Ну, допустим, как вариант. Вообще, скажу, камни не так уж и плохо лежат. Что мне бросается? Мне бросается в глаза много трудовых камней. Таких, ну не то что экспериментаторских, нет. Трудовых, когда... Жизнь нас меняет, закаляет, и мы сами, вот этот камень очень интересный, мне его привезла клиентка, ну где-то с района Греции, вот он такой смешанный, тут и благородный такой, более мрамор, и остальной такой гранитообразный, но красивое, очень вкрапление, очень такой рисунок, даже как где-то, как, если так смотреть, он похож даже на стрелочку, да, и вот он так лежит, и говорит, обрати внимание, на, э, на твое желание работать, на твое усилие. Этот камень усилия, когда мы усиливаемся, то есть через полторы-две недели, ну, через две, надо усиливаться. Может быть, надо брать пример с кого-то из родственников. Может быть, надо подойти и помочь родственнику, в смысле, может быть, есть у родственника какая-то фирма, какая-то команда, может быть, надо туда временно или не временно, не могу вам тут сказать, но вот примкнуть, примкнуть, скорее всего, надолго ради каких-то общих интересов, ради, может быть, сохранения хороших отношений. Вот я бы так сказала. То есть э, может на поверхность выплатить, если вы где-то что сказали, или это, допустим, ваша тетя, допустим, у нее там или магазинчик, или пирожковая, или кофейня, и вы как-то вот можете ближайшую неделю даже вслух сказать, сказать, а может быть, вот надо было бы и мне там у тебя в команде быть, или что-то такое. Э, как-то вот тут, тут есть подсказка и на то, что может быть и родственники могут вам, вам помочь, стать другим, стать другой, понимаете, вот другой стать, другим, показать свои возможности, что вы и так можете сделать, да. Что еще? То есть будет что-то открываться. Возможно, возможно, кто еще не познакомился, через полторы недели, четырехдневный период такой, когда можно познакомиться, возможно, это связано или с детством, с вашим этот человек, ну, предположим, этот человек может быть связан с настоящей или с будущей работой тоже. И у вас даже может такой эффект быть, вы познакомитесь, потом вы что-то засомневаетесь, а потом все-таки вы поймете, что этот человек, он как вас будет менять, что ли, и вам надо поменяться в чем-то, чтобы, ну, чтобы слияние правильно произошло. Бывает так, что надо подстройку сделать, чтобы прозорпина правильно проработала. И тайн, тема тайн. То есть, если вы познакомитесь и человек в чем-то, ну то есть вам покажется, что какая-то тайна, тайна откроется. Потом для вас может открыться тайна бывшего или бывшей вашей любови, как что-то может всплыть, допустим, через месяц тоже такое тут есть. Возможно, через месяц, кстати, если вы молодая женщина, возможно, тут при совместном, вот так если сравнить камни, возможно, даже беременность чуть не двойняшками, даже вот так тут лежит. То есть, дорогие мои, в этом раскладе основной лейтмотив какой, как сказать, Работа и любовь. Вот что я тут вижу. А, потому что любовь над прям вот тут так лежит. И особенно есть подтверждение, что может быть около вас какой-то человек ходил, бродил, и через три недели вы узнаете или признаетесь, или кто-то вам заложит, что он кому-то сказал, и вот вам скажут. да Камешек мне он очень нравится. Здесь один знак, здесь два. Вот как два человечка. То есть вы будете вдвоем. Но опять же я сказала, нужно делать подстройку. Видите, какой камень? Он двухцветный. То есть вам надо стать и такой, и такой, и таким, и таким. Делай подстройку. Хочешь быть счастливым? Хочешь быть счастливым? Делай подстройку, дорогой мой, дорогая моя. И я бы сказала, что какие-то фобии, сомнения через две с половиной недели отойдут от вас, и вам станет все как-то более понятно, вам даже будет весело как-то внутренне, что вы почувствуете, что вы можете стать другим человеком, другой персоной, более сильной, или, может быть, более в чем-то немножко коварной, допустим, потому что тут есть подсказка на то, что можно идти на риск, рискнуть, и вы скажете себе, «А вот не зря я вот так сделала», а вот не зря я там с Людмилой там куда-то поехала. Не хотела, вот поехала и ничего себе там с кем я познакомилась. Ничего себе, какую информацию узнала. Это же мне как впереди пригодится, да. Вообще скажу, что через три недели у вас наступает такой период удачи, вот судя по камням, и не надо его бояться. И хочу добавить, дорогие мои, если вы выбрали этот номер, пишите под видео Просто номер напишите и напишите, чтобы вы сами хотели откорректировать вот это, ну, чтобы вы хотели добавить вот в этом сценарии на свое будущее. Давайте материализовать ваши мысли, ваши идеи, ваши пожелания. Всем удачи и до встречи! Обалдеть!